Whoa. Why? Oh. Бай. Опа. Oh, ah. Нифига. Опа. Oh, ah. Нифига. <Miras> Интересно, а вам приходилось? Увей. Интересно, а вам приходилось встречать такие неприятные посылки? Ну там типа повестка, или там типа что-то сломанное было в посылке? Вот сейчас мы про это и посмотрим, как работают у нас в почте, ёпта, России. Ну чё, погнали, ёпта! Ну чё, я сейчас смотрю, как там это погружают... Вы видели, как он мешок кидает? Раз мешок, два мешок. Это все посылки, прикиньте, ребята. Вот это... Во-во-во-во, посылки. Прикиньте. И он, короче, такой летит чувак. На этом. Не обращайте внимания, что, блин, у меня нет идеи, просто... Пока не могу придумать, типа, первая моя реакция за первым ком, так что... Прикиньте, вот, короче, он кидает посылка такой, она там такая, женщина приезжает, и там такая смотрит посылку, и там, бум, и повестка с военкомата, вот. Ну раз мешок, два мешок, бум, нафиг. Ну вот такая вот фигня, короче, он взял такой мешок, кинул, а прикиньте, там стеклянная вас, дорогущая из виллы, привезенная, не знаю откуда, Короче, у вас такая бум, кряк и все, и минус ваши денежки, да, Делать деньги, вот так, Йоу. давайте дальше смотреть, а, Вазик, синий Вазик, кидает что-то непонятное, Но там смотрите катушка еще есть, йоу. берет такую коробку, фяк, фяк, фяк. Но это фигня. Это фигня. Подумаешь, разобьется там новая посылка, там iPhone, э, почта России. Крас тест, Сейчас будет... Бум. Что это он делает? Сейчас ударит, походу. Ты нафиг. Давай. Ты нафиг. Ты нафиг. Смотрите, какой крастест. Крастест. Крастест. ⁇-⁇. Желтая посылка в бой пошла. Давай, тыч, тычь, тычь мне. Давай, что-то. Давай. Хуандук. На-нафиг. Взял такой. Взял такой. Посылка желтая. На-нафиг. на с локтя, э э с локтя. Ну, что, давайте дальше смотреть, что он там. Он достал обратно, кстати, желтую посылку. Такой, такой, примеряется, примеряется. Найм, баба щупает, найм, выкинул такой. Сколько пропаж на их счету? Сколько же пропаж на их счету? Сколько же пропаж? Вы знаете? Все дело для того, чтобы качество приведенное было, конечно, соответствовали всему требованиям наших. Клиентов. Меда, суши? И Ребят. можно быть уверенным, что ветеран великая Отечественной Ну Молча... женщина. На самом деле. Mm -hmm. Что? Что может быть на самом деле? А? Mm -hmm. Не, ну серьезно, с почтой как-то жестко обращаются Вот сто процентов там одна пятая посылки будет сломана или что-нибудь с ней произойдет, так что. Блин, фиг его знает. Типа, ну жалко рил человека, что можно сказать. Ну, блин, вот так вот. Так что, переходим дальше. Смотрим, я же матерей в скейтпарке. Посмотрим, что же они решили. Какие конфликты у них были. Сейчас разберем, все по планам. Давай. Короче, очередная ситуация. не сюда! Поехали! Нет, ты Короче, очередная ситуация. Пацан просто катается на своем BMX, как я вижу, по плиточке, все нормально, около дворов, типа, ну, блин, как можно мешать, не во дворе же, а около дворов. И типа, вот они принесли перилу. Блин, нас чешется, ебта. Короче, вот у них какая-то драка. Давайте посмотрим, что же случилось. Это же я же мамка или как-то мне? Нет, ты в агентство ты, ты меня ударил, ты пойдешь в агентство со мной. А -а -а -а. Как же я плачу об этом. Ну Прораз Пошел вон! Пошел вон! Скотина! В следующий день я приехал в этот двор. Снова пришла бешеная бабка и налетела на меня что? со своей тру-тупостью. Как-то... Тупость! Я поубиваю, всё равно ребята учу. Я поубиваю всех! Я поубиваю всех вас! Блин, что-то напоминает. А может... Я сейчас еду за руль, а ты вылетишь отсюда! Все, Леха, давай мы берем эту перилу, даем ей вот так по щам и уходим. А с, вами... а с вами был Андрюша. И если вам понравилась моя реакция, то пожалуйста, подпишитесь на канал. Мне осталось 9 подписчиков. И я вас очень прошу. По статистике 50% не подписаны на мой канал. Я не знаю почему. Просто никто не хочет. Подписываться на этот замечательный канал. Я тут буду улучшать контент. Скоро выйдет еще топовое видео. А потом еще скоро трек выйдет. А, а, а подписаться? Можно подписаться. Мне 100 подписчиков не хватает до Нового года. Можно, пожалуйста, подписаться. И поставьте лайк, если вы уже подписаны. Это поможет продвижению канала. И мы наберем эту заветную цифру. 100 подписчиков. Мне очень не хватает. 100 подписчиков это будет самый лучший подарок на новый год так что ребята с вас подписчики Ой, с вас подписка а с меня новое видео погнали когда наберется 100 подписчиков или даже можно сказать давайте через день я выпускаю новый влог да ребята погнали ёпта погнали может быть через два, может быть через два, может быть, может быть через два дня я выложу видео, если вы не наберете 5 лайков. Если вы, конечно же, наберете 5 лайков, то блин, у меня будет огромная мотивация сделать за один день видео. Так что, блин, все в ваших руках, ребята. А я побежал монтировать. Йо!